приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодня я вас научу как правильно привязать крючок к вашему поводку это простой и надежный узел который должен уметь делать любой рыбак ведь напрямую от этого узла зависит не только ваш улов но и дальнейшее настроение на рыбалке итак мы шнур продеваем в колечко крючка делаем загиб такого шнура и начинаем обвязывать крючок шнуром примерно 5-6 оборотов вот так обращаю внимание обороты идут вниз к ушку крючка потом продеваем шнур в петелечку и затягиваем при затяжке нужно мочить узел обязательно лишнее обрезаем ваш крючок привязан